Всем привет! Меня зовут Глеб, и вы находитесь на канале «Бесплатная школа видеоблогера». И сегодня мы разберемся, как создавать комьюнити, что это такое и какую роль здесь играет менеджер YouTube канала. Комьюнити – это группа людей, имеющих общие интересы. Они объединяются в блогах, форумах, группах в социальных сетях. Поэтому вполне логично предположить, что и подписчики на канале, так как имеют общие интересы, тоже являются комьюнити. Так вот, менеджер канала должен быть самым активным его участником, отвечать на комментарии, подводить сообщество к диалогам и спорам, ну и естественно привлекать новых подписчиков, ведь именно они являются самыми лояльными зрителями, которые ждут новый ролик, обсуждают его между собой, комментируют и делятся со своими друзьями и знакомыми. Работа с комьюнити состоит в том, чтобы ваши подписчики чувствовали свою важность. Зачастую благодаря их комментариям можно находить новые идеи, как для видеороликов, так и по развитию канала. А это и есть самое важное, когда подписчик понимает, что принимает участие в жизни канала. Еще больше интересного и полезного смотрите в нашей бесплатной школе видеоблогера. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Задавайте вопросы в комментариях, учитесь вместе с нами и не забывайте, и ставить лайки.